боится баба дуся убирать в метро боюся только сделала наклон сразу вставили жетон. Да-да, Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает играть и исследовать мир Старбейса. Совсем недавно я начал играть в эту игрушечку и очень даже проникся, ведь в ней присутствует тот самый дух огромных путешествий. Да, здесь есть огромный бескрайний космос, огромные космические корабли, которые между прочим, самим можно создавать. Ну что ж, об этом, наверное, и поговорим мы в сегодняшнем а, выпуске. Да, речь пойдет сегодня о том, как же создать свой собственный корабль с самого нуля, без Безусловно, его можно будет купить где-то на, на аукционе, на специальной выставке. А точнее, я подскажу, расскажу, как же можно взаимодействовать с текущим редактором. Не тот, который изи, да, легкий, упрощенный вариант, а тот, который настоящий нормальный хардовый редактор по постройке кораблей. Ну, а если ты застрял на этапе обучения в этой игрушечке, то смело переходи в плейлист по данной игрушечке на моем канале. Там я подготовил уже для тебя обучающий гайд, как же правильно пройти обучение. Также с пишу выразить тебе заранее огромную благодарность за твою поддержку и за твой, конечно же, пока еще не поставленный лайкосик. Поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, мне очень нужна важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки буду радовать тебя годными видосами, таким, например, как Starbase и не только. А как же построить свой собственный корабль? Давай начнем... Именно с этой тематики и для того, чтобы понимать, а куда нужно двигаться, начинающему, конечно же, игроку достаточно сложно определить, да, с чего начать и куда а, лететь, но это место, где можно создавать по-настоящему хардкорные кораблики, а, находится вот там вот, где, видишь, молоточек такой бьет якобы по наковальне, да, и создает а, твой корабль. А не вот в этот вот отдел, где у нас происходит легкая сборочка корабликов твоих, а именно вот туда, вот где написано шип, дизайн. Work shop. да, именно сюда нам нужно будет подлететь, находясь мы вот на этой большой космической станции. Итак, после того, как ты не глядя припарковал свое ведро, можешь смело искать здесь вот такой вот а, планшетик, да, на котором а, находится вот такая вот а, надпись. Начать редактирование а, приватно. Если ты хочешь создать свой новый совершенно корабль, тебе необходимо просто зайти в файл и нажать на новый. Тем самым у тебя создаст, создастся твоя зона для того, чтобы можно было создавать свой а, кораблик. Перед началом создания корабля всегда начинай с разметки, куда он у тебя будет лететь, чтобы понимать, в какую сторону ты хочешь задать ему вектор управления. Вот эта вот кнопочка «Показать ориентацию» она отвечает именно за то, куда будет твой корабль направлен. Вот эта вот фиолетовая стрелочка отвечает за направление вперед, а зеленая стрелочка, которая показывает наверх, соответственно указывает его вертикальное расположение в пространстве, то есть где у него будет направление находиться вверх. Все легко и просто. Давай мы с тобой разберем панель панель инструментов, которая находится внизу. С помощью вот этой панели инструментов мы можем легонечко на клавише 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 выбирать вот эти вот функции. Да-да-да, очень легко и просто, примерно то же самое, что и на панели инструментов, когда вы находитесь вне режима этого редактора. Ну и давай на примере я тебя продемонстрирую. Есть у нас вот такая вот штуковина под названием «балочка», да, вот такая в разные стороны, чтобы ее вертеть, крутить, нам достаточно просто нажать, например, на однерочку, да, причем она должна быть выделена, и тогда мы сможем ее перемещать влево, вправо, вверх, вниз, взад, вперед и так далее. А если мы нажмем вот на этот центр, то нам можно будет ее ей вертеть во всех сразу же плоскостях. На циферку 2, когда мы наведены на эту балочку, у нас отобразится вот такой вот рисунок. То есть мы можем крутить влево, вокруг своей оси, можем ее назад повернуть вокруг своей оси, и можем повернуть ее также вправо Вокруг своей оси То есть очень достаточно удобно Можно здесь крутить, вертеть различные элементы Троечка это у нас элемент выбора То есть вот у нас сереньким подсвечивается выборная деталька А если мы на нее нажмем Да, причем у нас будет выбрана вот эта функция Выделить, то она у нас выделяется Синеньким цветом Причем выделять можно не только одну детальку Но и если их будет несколько Мы можем вот таким вот образом обвести И выделить их все Следующий инструмент это у нас крепеж болтами. То есть это аналог инструмента из обычного режима. Когда вы, например, крепите болтами какую-то обшивку. Здесь то же самое. Практически только не нужно выбирать специально инструмент. Здесь это происходит вот таким вот образом. Просто мышкой кликаете и штампуете эти болты куда вам угодно. Следующий инструмент это прокладка кабелей. Тут достаточно тоже все просто и понятно. Не нужно выбирать специальный инструмент. Мы вот таким вот образом, да, выбрав одну точечку, протянув к другой, Прокладываем здесь вот такие вот проводочки и также мы их убираем. Кстати, убирать можно просто на Ctrl-Z и на Ctrl-U их снова помещать. То есть возврат действия и возврат в исходное состояние. То есть вот такие у нас функции здесь присутствует следующий элемент на панели инструментов это у нас проверка а, прочности горячая клавиша для этого у нас шестерочка а, что у нас делает эта функция значит она подсвечивает а, уязвимые места то есть нажимаем мы на правую кнопку мыши у нас высвечиваются сразу же а, красные проблемные места это те места где якобы а, очень сильно не хватает болтовых соединений и конструкция шатка валка нажав вот на это на это красное на этот красный квадратик еще раз на правую кнопку мыши нам, значит, система подскажет, что вот сюда желательно бы впиндюрить еще один болтик, что мы давайте с вами и сделаем. Бамс! И у нас сразу же система позеленела, а это значит, что мы устранили вот эту вот а, проблемку. Оранжевым же подсвечиваются пунктики, которые у нас просто-напросто сообщают, что здесь, возможно, а, лишние болтовые соединения и, возможно, лучше всего их убрать. Вот давайте, например, здесь Здесь мы а, посмотрим, вот сюда вот наводимся, нам вроде как подсказывают, что тут какое-то предупреждение. Как только мы убираем этот болтик, да, якобы лишний, нам сразу же система подсказывает, что все у нас в порядке, тоже проблема устранена. Но я пока еще честно не разобрался вот с этими вот, с оранжевыми, потому что в некоторых случаях, когда я убираю болты, у меня части отваливаются. Не знаю, с чем это связано и почему именно они так а, сигнализируют, а, фальшиво обозначают, да, нам а, якобы... Те болты, которые нужно убрать Не знаю, с чем это известно, пока еще не разобрался Если кто-то уже более детально разобрался, как это работает То пишите смело а, в комментариях Это у нас правая кнопка мыши этой функции На... На левую кнопку мыши, в принципе, то же самое мы с вами имеем Просто-напросто подсвечивается это немножечко иначе Вот так вот работает эта функция Но надо еще дополнительно разбираться, да-да-да, чтобы не было лишних вопросов Следующая функция у нас отвечает за привязку определенных элементов а, элементов. Если где-то у нас вроде бы как есть какие-то неровности, да, нажав вот на эту кнопочку, мы вроде как должны выровнять а, те или иные пластины, каким-то интересным образом. Но опять-таки, ребятки, скажу, что это, с этой функцией надо разбираться. Я еще толком сам не разобрался. Следующая функция это установка а, разъемов. Зачем она нужна? Я вам подскажу. В некоторых местах у нас нет возможности проводить трубы или же а, кабеля. Установив вот такой вот разъем, вот он, видите, сразу же с кабелем у нас идет, мы сможем сквозь него, сквозь стену, то есть а, проводить, например, вот те же самые а, трубы. Вот, смотрите, сюда, сюда здесь выводим и дальше продолжаем прокладывать кабель просто так через стену этот кабель проложить к сожалению нельзя только вот через такие специализированные разъемчики следующая клавиша здесь у нас все понятно здесь у нас значит изменение цвета вашей построечки то есть мы можем красить любые ваши блоки любые панели и так далее но если например мы пластины можем покрасить вот в таком вот режиме это сразу будет видно вот например мы раз покрасили да в голубой цвет то например Палки, если же мы красим, и не видно, к сожалению, да, что мы их покрасили... Как это работает именно на балках Вот мы балочку, смотрите, подкрасили В таком режиме мы не видим, что она у нас подкрашена Но если мы эту балочку Выберем вот сюда вот, да, вот таким вот образом Да, и надо было покрасить не в голубой Нам хотя бы, да, а специально В какой-нибудь, например, красный Давайте вот таким вот образом мы балочку подкрасим в красный И стоит нам только выбрать У нас, смотрите, балка поменяла э, Цвет, она стала у нас Не красной, конечно же, а какая-то темная По крайней мере, вот в этом режиме э, Цвет балок у нас точно меняется ну для кого-то может быть эта информация будет а, полезной ну а мы идем к следующей функции это у нас функция да моя любимая это автокрепеж а, болтами но пока что я начинающий игрок она конечно же мне очень нравится потому что с помощью этой функции можно легко и непринужденно а, крепить болтами все что вы а, видите точнее если вы где-то забыли закрепить что-то болтиками мы просто выбираем вот эту вот функцию на девяточку да по умолчанию она стоит раз и нажимаем на наши с вами Строение. Вот после такого характерного звука, где не достаю, где не было недостающих болтов, они у нас автоматически появляются. Правда, появляются они криво-косо вот таким вот рандомным порядком. Да, это немножечко меня не устраивает. Но пока мне, как новичку, да, достаточно этой функции, чтобы закрепить именно те места, где я а, забыл. Ну и переходим, конечно же, автоматически дальше к следующей функции, это выбор материала. Это, это у нас функция отвечает за то, из какого материала будет ваш кораблик. Можно любой материал ему выбрать. То есть смотрим, а какой цвет отвечает за что у нас. Здесь у нас эгизий до да, такого цвета, здесь у нас отжатит, здесь у нас, значит, аркани и так далее. С помощью этих материалов можно, например, выбрать, а, из чего будут ваши пластины, например просто пластины, также балочки, также вообще все, что угодно можно превратить совершенно в другой материал. Я так понимаю, это будет влиять и на прочность в том числе вашего корабля. Следующая функция, тоже одна из самых важных, которую стоит знать, это у нас сварка. Сварка необходима для того, чтобы сварить наши балки, и чтобы они у нас просто-напросто не разваливались. Вот, например, здесь у нас, видите, конструкция не сваренная, и если мы сейчас перейдем в тестовый режим, если что Это на, на F5, мы можем легонечко Вот сюда вот к этой штуке подлететь И она у нас просто, как видите, разваливается На куски Раз кусок отлетел, да Можно ее еще раз толкнуть в сторону Сейчас, секундочку, так, давай-давай-давай В общем, конструкция не сваренная У вас разваливаться начинает на куски Вот еще один кусок из нее вылетел Вот отсюда снизу, потому что конструкция не сварена Здесь-то, да, видите, скреплено болтами А здесь вот были не сварены вот эти вот балочки Они у нас просто отсюда вылетают для этого, собственно, и нужна эта функция сварки То есть сразу нам подсвечивается, где наши блоки э, не сварены Просто-напросто кликайте левой кнопкой мыши по вот этим деталькам Да, это обязательное явление Иначе ваш корабль просто будет разваливаться Вы такие собрали его, да, полетели, не сварили У вас он просто в космосе развалится Ну, даже, наверное, на старте, когда вылетите, что-нибудь, да, отлетит Поэтому нужно проверять именно, чтобы все блоки были именно сварены Были вот не такие вот оранжевые, да, а именно беленькие Здесь есть еще одна скрытая функция, которая вот здесь у нас внизу отображается это у нас инструмент а, наклеек. Я так понимаю, здесь мы будем просто-напросто а, раскрашивать наклеечки в различные а, цвета. Тут тоже у нас ничего сложного а, нет. Ну что ж, с нижней панелькой мы разобрались. И давай теперь я тебе покажу, что у нас находится вот в этой вот верхней, верхней панельке. Здесь у нас библиотека ресурсов. Это у нас вот эта вот боковая панелька, до которую мы можем закрыть и можем открыть. Лучше, конечно, чтобы она была открыта, чтобы вам было проще доставать те или иные какие-то блоки, инструменты, балочки, там э, сварочные, какие-то модульные системы и так далее. Вот для этого она и нужна. Дальше у нас панель инструментов. Я ее тоже всегда оставляю. Ну как, без инструментов нужно же всегда подглядывать, что у нас на что и за что отвечает. Конечно же, можно и без нее, когда вы уже будете профи, но я пока новичок, поэтому я использую ее постоянно. Она мне... Помогает, поэтому она у меня всегда включена. Дальше у нас идет настройки инструмента. Это функция, это у нас панельчка. Она у нас отвечает за дополнительные настройки, если они у нас а, будут. Да, вот у нас просто на пластинных настроек никаких нет. На кресле тоже нет у нас. Но если выбрать какое-нибудь другое а, оборудование специальное, здесь появятся определенные какие-то настроечки. Также здесь отображено название того или иного а, блока вкратце. Дальше у нас следующая вкладочка идет. Это у нас многопользовательская многопользовательская. Система отмены. Если честно, пока что бесполезная достаточно вкладочка, я и практически не пользуюсь, поэтому я ее убрал вот сюда вот вниз и сделал очень маленькой. Это просто работает следующим образом. Если мы, например, убрали вот здесь вот а, вот эту вот штуковину, да, например, на delete, у нас это все здесь фиксируется. Если же мы вернемся обратно вот сюда вот или же сюда, мы можем посмотреть, где мы что а, удалили. То есть это типа история а, наших действий, которые мы производим с нашим чертежом. Я, я, я, если честно, ей не пользуюсь практически, поэтому считаю ее особо и э, не нужной. Возможно, когда-то это кому-то и пригодится. Дальше у нас материалы вкладочка, которые мы уже рассмотрели и она у нас была именно вот Тут, вот да, она тоже имеется. Дальше у нас просмотр сцены. Здесь мы, значит, видим, что у нас э, есть кабина, из чего она состоит, сколько на ней болтов и так далее. С помощью вот этого инструмента можно детально посмотреть, из чего состоит наш э, чертеж. Ну, естественно, мы его пока что закрываем, потому что он нам не нужен. Дальше у нас идут свойства. Да, я эту вкладочку держу всегда, потому что я, так как новичок, я, да, мне нужно, мне нужно понимать, из чего я строю свой корабль и что за что отвечает, русский. Русская локализация здесь пока что еще не максимально полная, частичная, но этого достаточно, чтобы понимать хотя бы базово, какие где элементы находятся. Ну что ж, идем дальше. Дальше у нас вкладочка отвечает за редактор а, скриптов UOLOL. Я пока что я еще не пользовался, я пока ничего не, не редактировал, но знаете, что она здесь имеется. Следующая вкладочка бюджет постройки, то есть нажав сюда мы можем посмотреть из чего состоит наш текущий э, чертеж, который уже у нас э, имеется. Да, смотрим, что он у нас стоит 4312 игровой валюты, доступных средств показывается, сколько сколько болтов в нем, э, сколько у нас кабелей, сколько ламп и так далее. В общем, подробная статистика того, что вы уже сделали на данный момент здесь отображается. Дальше у нас цвета краски, то есть это та же самая а, панелька, которая у нас имеется вот здесь, я так понимаю, ничего здесь такого необычного нет. Следующее у нас затрата материалов, можем посмотреть вот сюда и, и, и прикинуть, а, что нам нужно будет фармить для того, чтобы потом наш с вами чертеж выкупить, потому что когда мы его сделаем, естественно, просто так мы его забрать не сможем. Нам нужно будет его купить, и на него нужно, нужны будут, конечно же, материалы, которые нужно искать на астероидах. Кстати, в прошлом видосике в «Обучающем» я рассказывал, показывал, как летать за астероидами, куда нужно лететь и так далее. Так, идем дальше, значит, следующая вкладочка, виртуальная масса, если честно, я еще с этим тоже не разбирался, но надо будет как-нибудь попробовать поюзать, что это такое. Дальше у нас Truster Field Name Tool, я так понимаю, это какой-то инструмент по настройке двигателей, да-да-да, это тоже надо будет тестить, я еще до этого не дошел здесь у нас сохранить изменения, Ctrl-S по умолчанию, здесь убрать выделенные модули, я это делаю на Delete, то есть просто-напросто на клавиатуре на Delete мы удаляем, можно на эту кнопочку удалять, тоже а, ничего такого сложного, здесь у нас отмена и здесь у нас повтор предыдущей операции то есть Ctrl-Z и Ctrl-U я обычно на эти клавиши это а, делаю, следующее значит группа элементов тоже достаточно интересная, а, в этой игрушечки очень много всяких компонентов как вы наверное уже успели заметить и для того чтобы вам было проще строить мы например берем вот этот модуль да он у меня уже как кабина один выделен просто-напросто вот так вот обводим да да да вот таким вот образом выделяем и смотрите что можно здесь а, сделать мы нажимаем на плюсик выделяем и точнее записываем это все в общем в один контейнер да. дальше мы можем либо открепить этот контейнер убрать эту точечку либо снова же его а, создать а функция следующей кнопки мне мало пока что понятна, я еще толком не разобрался и последняя вкладочка это сохранить а, модуль просто-напросто берем нажимаем вот сюда а, когда у нас просто выделяем наш с вами модуль у него стандартный Стандартное название там цифровое какое-то. Если мы хотим его сохранить как нам нужно, нажимаем вот сюда. На называем здесь модуль, например, кабина 2. Кабина на 2. И сохраняем его в свои э, модули Со временем наша наш с вами кабина 2 Появится вот здесь вот в моих э, модулях Но пока что, я не знаю как, как в будущем это будет Скорее всего пофиксит Но пока что этот, этот у нас пункт немножечко багованный Да, когда мы создаем слишком много папок У нас начинается какая-то катавасия Поэтому я создал просто одну папку в моих модулях Под названием модули Если что, на правую кнопку мыши Можно создать новую папку вот в этой вот вкладочке И она у нас будет вот, вот здесь вот И именно вот эта папка, которую вы создаете и, и будет являться хранилищем а, для ваших всех а, шаблончиков Да, именно нужно будет выбрать, а, куда мы хотим сохранить тот или иной а, модуль А уже потом его сохранять У меня вот это все дело находится в модулях Да, и только в таком случае у меня не наблюдается никаких багов У меня ничего не пропадает, ничего не перемешивается друг с дружкой Да-да-да, хотя проблема такая именно наблюдалась У меня все сохранится именно вот здесь И потом просто-напросто нажав вот сюда, например, на кабину 1 Мы берем кабину 1 Потом вот сюда нажимаем на кабину 2 которую мы только что сохранили. И мы берем кабину 2, которая уже вот без этого вот а, генератора идет. Хотя не обе без генератора, но да ладненько. Ну и давай перейдем к следующим функциям, которые имеются в редакторе. Это у нас тестовый режим. А, по умолчанию включается на F5. Он служит для того, чтобы проверять а, в более-менее реалистичных условиях ваше творение. Нажали вы на F5 и вы сразу же можете взаимодействовать уже конкретно. Например, сесть в кресло вашего аппарата, вашей кабины, потестировать, включить фонарик, посмотреть здесь все ли нормально ничего никуда ли не отваливается и так далее, выйти наружу да в конце концов, когда у вас уже стоит движок там, да, и вы можете летать взять, вылетите просто-напросто из этого ангара и потестировать свое а, творение уже в космосе, то есть вот эта функция именно за это отвечает нажав на F5 снова, мы возвращаемся в наш а, редактор, дальше у нас функция тоже интересная и ей достаточно часто придется пользоваться, показать неприкрепленные объекты нажав на нее, у нас сразу же отображается вот этот вот шлейф Который у нас передает Сигналы по сети нашего корабля Для того, чтобы, да, понимать Что у нас не закреплено, просто нажимайте на эту кнопочку У вас сразу же красным все подсвечивается Ну и, конечно же, мы видим не закрепленный шлейф Чтобы его закрепить, нам достаточно будет Взять болтоверт и вот таким вот образом Прикрутить его к нашей Балочке, ну, либо же нажать На автоматический, автоматический Крепеж болтами, нажать вот сюда Вот, и он, по идее, должен был прикрепить Но не прикрепил, поэтому некоторые Функции, как вы видите, лучше всего вручную делать, потому что автосистема, автораспознавания, где не хватает болтов у нас, работает криво-косо-худо-бедно. Поэтому все, друзья, ручками придется делать, привыкайте. Следующая функция, которой я уже рассказывал, это у нас функция а, проверки ориентации корабля. Нажав на которую, мы сразу же увидим. Да, это я вам уже показывал в самом а, начале. Так, режим преобразования локальный. Если честно, ребятки, тоже пока не вникал в эту функцию, в режим ее работы... Напишите, пожалуйста, в комментариях, да, понимающие люди, за что она конкретно отвечает. Ну и вот эта последняя функция под названием Transform to Auto Snap отвечает за примагничивание ваших а, чертежей, точнее, ваших каких-то элементов или же каких-нибудь добавляемых на ваш чертеж а, пластин, либо же балок. Вот, например, взяли мы балку, отсоединили мы ее вот отсюда, и для того, чтобы ее поставить на место, как надо, да, с этой функцией будет гораздо проще. А, Проще. Мы просто-напросто ее перетаскиваем, и она у нас автоматически магнитится, магнитится туда, куда а, нужно. Если же эта функция будет отключена, то поставить ее как надо будет то еще проблемкой, потому что, как мы видим, она от раз не подходит, два не подходит, сюда подгоняем не получается, сюда мы ее ставим автоматически. Вот вручную поставить очень достаточно сложно, это тонкая должна быть работа и тонкая настройка ваших всех а, инструментов редактора. Вот я подогнал, но и точно не вплотную Приходится дальше догонять И точно у меня здесь зазор Короче, друзья, вот эта вот функция, она должна быть включена по умолчанию Особенно если ты а, новичок Ни в коем случае ее не отключай Она поможет тебе примагнитить, прилепить туда, куда нужно Вот видишь, все просто у нас стало И как а, нужно Поэтому с инструментами надо дружить в редакторе И тогда получится создать конфетку С вашей будущей задумочки на ваш кораблик Здесь у нас вкладочка Можно включить различные сеточки То есть это центр массы, показывается наша конфетка центр тяги когда будут движки будет показываться визуализировать болты можно все проверить где что у нас находится визуализировать точки привязки визуализировать соединение кабелей если они есть визуализировать соединение труб целостность целостность каркаса сразу можно посмотреть уязвимые части материалы и так далее тоже все сделано для удобства ну и в принципе по базовым функциям мы прошлись по базовым кнопочкам и скажем давайте в дополнение еще вот об этих вот кнопочках Здесь у нас панелька с выбором, тут у нас находятся балки и вот те, пожалуйста, подгруппы различных балок. Это все, ребятки, элементы, из чего можно э, строить. Здесь декоративные пластины, здесь у нас ниже можно выбрать какие-нибудь готовые конфигурации, то есть модулей. Это уже у нас предоставленный разработчиками набор инструментов, чтобы самим не запариваться. Вот, пожалуйста, у нас такая есть стеночка, пожалуйста, есть по-другому представленная стеночка, это два и так далее и тому подобное. Стеночка у нас с каким-то вырезом. Да, где здесь у нас пересекаются балочки для построечки. Очень, кстати, удобно, если вы не хотите сами запариваться на созданием э, модулей, именно поклацать вот в, это, вот в этих вот папочках, поискать все, что вам э, нужно будет. Ну и таким же образом вот в этих трех все это дело находится. Дальше смотрим, что у нас имеется. Файл. Сохранить чертеж, конечно же, э, новый. Открыть стандартный чертеж. Сохранить. Тут, в принципе, все очень просто и понятно. Любой друзья с этим разберется, кто хоть как-то даже знаком с, со, со стандартным нотпадом, каким блокнотом. Тут все элементарно и просто. Тут у нас выделение, тут у нас настроечки вашего редактора, о которых, возможно, я расскажу немножечко попозже и в отдельном а, видео, что и как настраивать покажу, расскажу. Ну и тут у нас настройки камеры, как плавно будет летать у нас камера относительно вас, когда вы нажимаете на определенные клавиши. Тут прибавили, убавили, она у нас будет плавнее или быстрее летать ровно так, как вам а, нужно. В общем, вот такой вот у нас глобальный редактор в Starbase. Да, достаточно сложно, но если привыкнуть, то можно разобраться и построить именно тот корабль, который тебе будет необходим, о котором ты давным-давно э, мечтал. Также, если не хочется запаривать, запариваться над этой темой, э, здесь есть варианты всяких магазинчиков, да, в которых можно будет прикупить себе различные корабли э, на выбор, но для этого нужно будет пофармить немножечко денежек, а их здесь зарабатывать достаточно просто. Нам нужно будет просто вылетать за ресурсами, фармить их, э, копить денежку и купить себе подходящий. Кораблик. Ну что ж, надеюсь, предоставленная мной информация тебе стала полезна, дорогой мой зритель. Если же это так, то, пожалуйста, не скупись на лайкосики, поддержи братишку Скретча, поставь царский свой, да важно, очень для меня твоя поддержка. Ну и продолжайте играть дальше в топовые игры, приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует...